Йоу, всем здарова, с вами я, Воля, и если ты кликнул на данный видеоролик, то у тебя есть YouTube канал связанный с игрой «Привет, сосед». И ты явно хочешь узнать, а как же раскрутить тебе твой канал и как набрать аудиторию. Сегодня мы поговорим на данную тематику, присаживайтесь поудобнее. И погнали. Итак, начнем с того, -то, что ты создал свой канал и полностью настроил его. В следующий шаг ты должен загрузить свои видеоролики, это может быть пару видео может быть одно видео, неважно Вот тебе небольшой совет Записывай видеоролики каждый день Неважно какие они будут хорошие, плохие Главное показывать своей аудитории, что ты пришел сюда Не просто так И выкладываешь видеоролики каждый день И следишь за своим каналом Идем дальше И следующий совет это пиать себя во всех пабликах и так далее Тематических пабликов с хеллоу полно И по-моему каждый паблик согласится на размещение твоего видеоролика Есть всего одно но этот твой видеоролик должен соответствовать тематике паблика, то есть не нужно загружать свои видео по Hello Neighbor, паблик по Fall Guys или по ФНАФу. Там их смотреть не будут, да и, мне кажется, их не одобрит. Следующий совет более опасный. Пиарь себя в Secret Neighbor. И что значит пиарить себя в Secret Neighbor? Заходим на руль сервера и говорим, то, что у вас есть канал. Дальше люди просто будут заходить на ваш канал и смотреть ваши видео. Есть один минус – удержание видеороликов будет падать, потому что это не ваша целевая аудитория, это просто люди, которые нашли ваш канал. Так, следующий совет – это коллаборация с ютуберами. А, например, лично я, лично я заколлаборировал вместе с Лексом, Алексеем Свердником, Джо Шоу и IVC. Это те люди, которым я лично благодарен, ведь они дали мне небольшой прирост по просмотрам, что очень даже хорошо. Делайте различные видеоролики совместно с какими-то ютуберами. Это всегда пойдет вам на пользу. И если вы хотите сделать видеоролик со мной, если такие люди есть, то просто добавляйте меня в дискорде, заходите на мой дискорд сервер и напишите мне то, что хотите сделать видеоролик. Я никому не отказываю. Ну и последний совет это пиартесь по чужими видеороликами. Под данным видеороликом я не буду чистить комментарии, и вы можете просто пиарить свой канал. Объясню, зачем это. Не нужно писать шаблонный текст, типа, подписывайтесь на меня, и я подпишусь на вас в ответ. Нет, YouTube сам банит такие комментарии. Да и я такие комментарии не одобряю, хотя я не запрещаю вам их постить. Просто напишите, о чем ваш канал, и расскажите лучшую сторону своего канала. Что может найти зритель и так далее. Ну а с вами был я, Вули. Всем хорошего настроения и удачи.